Очень приятно, что э, большое количество ребят, которые проходят через наш проект, да, проект детский, форсайт в частности, и понятно, что ребята уже понимают эту историю про социальное проектирование, и про тренды, и про вот, собственно форсайт, про будущее. Да, и поэтому, конечно, с ними ну, достаточно, с одной стороны, легко работать, с другой стороны, понятно, что у них запрос немножко выше, чем если бы ребята приехали первый раз и первый раз сталкивались с социальными проектами. Поэтому, конечно, здесь мы стараемся под нашей командой такой мощной балансировать да, вот между тем, чтобы с одной стороны и... ну не загружать их сильно каким-то, чем-то таким сверхмасштабным, да, но с другой стороны, чтобы это не было слишком по-детски для них. Вот. И сегодня мы как раз говорили, про, сегодня и вчера мы говорили про тренды, про те мировые тренды, про российские тренды, которые определяют будущее государства, в том числе нашей страны. И очень важно, что ребята <клёх> уже сейчас понимают, что а, это не абстрактные какие-то истории, про то, что, как, как, что когда-то случится с кем-то через какое-то время, да, что это непосредственно то, что касается их уже сегодня. Поэтому вот это является тем замечательным фоном, на котором они, мы надеемся, будут выращивать свои замечательные проекты. У нас получатся две такие, наверное, большие сверхзадачи. Первое, это чтобы они смогли максимально, ну, что называется, прокачать в себе какие-то качества лидеров, качества социальных лидеров, качества ребят, которые... Потом приедут и на своих территориях начнут вокруг себя собирать тех, кому это тоже интересно, да, то есть, то есть таких организаторов. Это первое. И второе, конечно, нам бы хотелось, чтобы появились проекты, которые, ну, во-первых, вписываются в вот мировую российскую повестку, с одной стороны. А с другой стороны, которые могли бы быть, ну, такими, как называться. называется по-русски, по да, при при яркими примерами, да, которые можно было бы тиражировать в разные города и которые ну, стали бы вот такими точками, точками роста в отдельных территориях. Да. И, ну, по сути, должно возникнуть некое такое общественное движение, условно говоря, ребят, да, которые в своих городах запускают похожие проекты, которые потом превращаются в некий такой большой фейерверк проект, Наверное, вот так вот.